Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня я расскажу вам о волнушке. Три недели назад мы ездили за грибами. Мы специально поехали за солениной. И вот набрали вот волнушек вот таких плотных, таких мясистых, крежистых. Что я с ними делаю? Я их солю. Когда мы принесли волнушки из леса, мы разобрали их от мусора, чуть сполоснули и замочили их в воде. На следующий день утром я их снова промыла, залила опять же водой и вот так два раза в день я делала в течение трех дней. По течение третьего дня я их промыла хорошо, откинула на дуршлаг, чтобы вода стекла, уложила слоями большую кастрюлю, каждый слой пересыпая солью. Солью уходит примерно на килограмм грибов, где-то 60-70 грамм соли. Также каждый слой перестилаю дубовыми листьями, смородиновыми листьями, точками, значит, укропом, чесноком. Укроп сухой беру. Отпускаю грибы в подвал, то есть в холодное место. И там они солятся под гнетом в течение трех недель что я делаю за эти три недели я смотрю если там излишка рассола то есть если рассол покрывает грибы больше чем ну, на фалангу пальчика то этот рассол нужно удалять он ни к чему на нем образуется пленка он может скиснуть в общем рассол нужно удалять через три недели то есть вот вчера их уже можно было есть мы с удовольствием сделали их на ужин. Вот такие грибочки. Посмотрите, какие они смачные, вкусные, аппетитные. Ну, слюнки текут. Отварила картошечки. Вот такая вкуснятина была на нашем столе. Еще я ложила на стол солянку из капусты. Я тоже ее заготавливаю на зиму. Она тоже с волнушками, только волнушки отваренные, заранее, отваренные и пожаренные сучком. И потом уже я вложу их в тушеную капусту, ну, то есть солянка. Рецепт солянки у меня свой тоже. Спасибо, что были со мной до конца. Желаю теплой осени. Судя по всему, началось бабье лето, у нас очень тепло. Такая благодатная погода. И пусть у вас будет все хорошо. До свидания.